Здравствуйте, уважаемые друзья, уважаемые зрители. Меня зовут Илья, а со мной мой хороший друг и коллега Александр Заграничный. Сегодня мы находимся в прекрасном городе Королев, И сейчас мы покажем вам прекрасную студию, расположенную на девятом этаже в новом современном доме на улице Тарасовская, 35. Как видите, квартира продается в варианте, что позволяет вам приобрести чем какой будет эта квартира? Будет ли здесь ее ремонт? Или дизайнерский ремонт. Решать именно вам. Общая площадь студии 29 квадратных метров. Большим ее преимуществом является воздух. Отсутствие перегородок делает любое пространство большим и светом. Такая планировка отлично для тех, кто стремится к максимальной функциональности места. Определить зоны, каждая из которых выполняет отдельную задачу. Зона готовки еды, зона столовой, гостиной, творчества и так далее. Перемещение между ними можно сделать максимально логичным и быстрым. В таком месте приятно находиться, и оно действительно способно обновить вас на творчество. Но это не все плюсы этой квартиры. Также и приобретает данный объект когда мы сейчас с вами, я направлюсь